Сейчас я расскажу про программу TradingView. Вот давайте откроем любой кошелек, например, Exodus. И видите, да, что здесь вот есть история котировок. Но все они так вот за один год это максимально. За 6 месяцев, за один день можно посмотреть. В принципе, отсюда какую-то информацию почерпнуть можно. Но, когда вам хочется посмотреть историю, например, за всю, всю историю торговли по криптомонетой, лучше использовать более профессиональную, точнее профессиональную программу. Программа, которой на текущий момент пользуются ну, миллионы трейдеров. И программа всеобъемлющая, это TradingView. Вам даже не нужно заказывать ее платную версию, там достаточно. При, привязать ее либо к аккаунту, либо логин-пароль сделать. И бесплатной версии вы можете пользоваться. Мне вот ее хватает. А, бесплатной версии я ее использую как для просмотра вот, котировок за большой период. Иногда она будет, а, ну, очень часто она очень удобная. Это, наверное, на текущий момент лучшая универсальная программа для всех рынков. Сейчас мы ее посмотрим. А, список всех криптомонет, которые у вас есть, я рекомендую туда вывести. Но при этом не забывайте, что увлекаться спекуляцией не нужно, потому что это программа все-таки для спекулянтов, и там много и торговых идей у вас будет, и может быть вам захочется там за кем-то последовать. Если вы трейдингом не занимаетесь профессионально, лучше этим не слушать никого и не делать ничего подобного. И еще такой момент, если вы купили какую-то вот криптомонету, она за неделю выросла, и там выросла, например, в два-три в раза, такое тоже может случиться, то вы поймите, что вот полученная прибыль, случайная полученная прибыль, это абсолютно не ваша заслуга. Поэтому не нужно впадать в эйфорию. Если вот такое случится, и вы там тысячу долларов вложите в какую-то непонятную монету и удвоите или утроите капитал, это может очень негативно отразиться на ваших будущих инвестициях. Вы начнете заниматься спекуляцией, и я вас уверяю, с большой долей вероятности вы деньги свои потеряете. Поэтому, если вы инвестируете, инвестируйте в надежные э, монеты, и вы должны все-таки понимать, для чего вы это делаете. Хотя бы почитайте, почитайте про блокчейны, в которые вы инвестируете, чем он занимается, кто стоит за данным блокчейном. Тема интересная, увлекательная. И вы начнете уже понимать, что на самом деле все прибыльные, все удачные криптопроекты на самом деле выполняются одними и теми же разработчиками. А одни и те же скам-проекты, которые через месяц-через нед... месяц, через два уходят в ноль, тоже часто делаются тоже одними и теми же разработчиками. То есть кто-то занимается разработкой хороших полезных проектов, кто-то занимается сбором денег. И тут нужно не попасть, понимать, куда вы инвестируете. Но это немножко такое отличение. Давайте откроем значит, терминал TradingView. Без проблем на нем вы зарегистрируетесь. И вот я просто могу показать вам пример. Я здесь смотрю котировки различных криптовалют. Вот перед нами котировка биткоина. Здесь же у меня эфир, BNB, то есть Ripple. Все топовые криптовалюты, они у меня здесь присутствуют. Я за ними, за всеми слежу. Именно через программу TradingView. Хотя на биржах, ну вот могу сказать, кстати на биржах тоже возьмем, давайте биржу вот, Bybit возьмем, торговать, войдем в спотовая торговля. И что мы здесь увидим? Мы здесь увидим, что здесь есть стандартный терминал от биржи, есть терминал от TradingView. То есть даже такие монстры, как криптовалютные биржи, используют терминал программы TradingView. Вот здесь вот дизайн будет очень похожий. Поэтому эту программу я вам рекомендую взять на вооружение и очень удобно с ней работать, смотреть все котировки. То есть, здесь можно технический анализ проводить, все инструменты есть, вот уровни поддержки настраивать. Э, то есть все-все-все здесь возможно. И если там вот график, там, правой клавишей мыши, там, сбросить настройки графика. А, недельные, там, дневные котировки можно посмотреть в недельном разрезе. И здесь вы увидите монету, вот например с... Может быть не с самого начала торгов, но за достаточно большой период. Вот с 2019 года. А биткоин, давайте посмотрим, с какого года. Вот биткоин, пожалуйста, с 2012 года есть котировки, если на месячные переключиться. Вы здесь можете посмотреть вообще всю историю монеты, которую вы покупаете. Это может быть очень полезно. Вот иногда кажется, что да, монета там сильно выросла. А начинаешь смотреть за большой период, оказывается, что она упала. Вот давайте посмотрим, кардана интересная монета. Так, где она у меня здесь потерялась? Вот, ада, у нее код. И она вот в последнее время падает. И если посмотреть, сейчас монета находится на уровне 2019 года. Хотя в данный блокчейн вложены огромные средства. Сейчас планируется обновление блокчейна. И, скорее всего, возможно, что, что у этой монеты есть перспективы на рост. Вот сейчас она как раз, э, можем провести э, тренд, э, там уровни поддержки. И обратите внимание, что сейчас мы видим, что она находится на уровне вот этого э, пика, который был, был в 2019 э, году. А, 2018 год. Вот здесь вот мощная такая поддержка. Но это я немножко отвлекся и ушел в теханализ, в анализ графиков. Самое главное, что вы зарегистрировать можете эту программу бесплатную использовать, смотреть вот если монеты перед тем, как если вы будете все-таки вот инвестировать, во что-то вкладывать, рекомендую обязательно смотреть. То есть без опыта инвестирования не внимкая и, и не уделяя криптовалютному миру там 90 процентов своего времени инвестировать лучше в крупные крипто проекты которые которых вы хотя бы что-то знаете посмотрели почитали а, поинтересовались до встречи в следующем уроке